Как дела, сестренка? Как глупо это все. Ребенок это был маленький ребенок. С большим ножом. И помоги мне. Давай. <свист> Давай. Надо, Надо скорее отсюда валить. Нам нужно на крышу. Посигналь какому-нибудь вертолету. Эй, стойте, стойте, она ранена. Э -э, что с ней? Она не. Короче, она никак эти. Ножом прыгает. Я больше не подниму. Ладно, слушай, о Брайан, если ее не доставить в больницу, она умрет. Но больниц больше нет. Ой, да ладно, как это нет, у вас же врачи приемные, мобильный госпиталь. Да я только что окончил колледж. Я волонтер. Меня тут и быть не должно. Брайан. У меня место еще только на двоих. Как это на двоих? У двоих... нас перегруз, ясно? Я могу взять двоих. Ну ладно. Давай, помоги мне. Ну, ладно. Потерпи. Ты поправишься. Я не Эй, я вернусь за тобой. Так, Бухарь. Пошли ну, нам назад. Нам надо вернуться. Я его слышал. У него-то место на двоих. Иди, будь с ней. Я справлюсь. С нами ведь и похуже бывало. Так. Да уж бывало. Куда вы летите? Что? Куда летите? Лагерь беженцев на запад от трехпалого Джека. Нет. Послушай, бухарь без меня точно пропадет. Так, стоп, мотор выруби. Чёрт, она жива! Альварас! Альварас! Альварас! Что случилось? Скажи, кто это был? Упокоители? Все Туда пошел. Двинули. Куда он делся? Тут ничего нет, кроме фриков. Может, я ошибся? Может, он не с Коуплендом спелся? Нет. Леон давно толкает краденой Коупленду. Вот оно и аукнулось. Эй-эй! Стой, стой. Погоди-ка. Черт. Ладно, сейчас глянем. Стоп-стоп. Вот. Пошли сюда. Следы свежие. Слыша, ты где вообще научился следы-то читать? Мы с отцом ходили охотиться на вопите, когда я был мелкий. Часами выслеживали. Принять! Ложись! Там. да да просто царапина этот придурок целиться не умеет so да нормально все он направляется вниз водопадом он потерял много крови <свы> далеко не уйдет обыщи его <свы> истечь кровью да уж, это жуткая смерть. Медленная, мучительная. Но тебе ли об этом и знать? Да, Леон? Она еще дышала, когда мы ее нашли. Не хватало еще тратить на нее патроны. Не-не, притормози, притормози. Где тайник, Леон? Скажи. И тогда обещаю не пожалеть для тебя пулю. Хотя тебе и так недолго мучиться. Видишь ли, тут небольшая проблемка. Они чуют запах крови. Прямо аж оттуда. Интересно, каково это, а? Рвут на части, жрут заживо. Скоро он это узнает. Пошел ты. Прощали Нет, стойте. Ладно, ладно, не надо. Я все отдам. Берите. Где? На кладбище. На, на старом кладбище. Спасибо. Ты обещал. Давай, не бросай меня тут подыхать, давай, давай, лживая ты паскуда, давай. Такер захочет доказательств. Ты поступил правильно. Нельзя бросать людей на съедение фриков. Даже такие нет как Леон. Подожди, я хочу пошариться в этом лагере, может найду чем забинтовать. Можно что-нибудь смастерить. Теперь надо их сложить вместе и пойдет. Ампутация мне в ближайшее время не грозит. Я думал, мы сегодня пойдем на охоту, принесем что-нибудь такер. Какая охота? Дождь хлещет. Ну слушай, нам нужны кредиты. Надо набрать припасов. Ладно. Но только что не шарахаться всю ночь. Ох, блин, я уже выдохся. Что не сдремем с его байка? Нет, мать да. Ах ты сволочь! Если ты не обоссался, значит бензобак. Бензонасос. Сука, Леон прострелил мне бензонасос? Глянь, есть чего взять с его байка. Мехлам. А -а -а. Короче, давай вернемся на гору у Лири. Там заночуем, найдем насос и вернемся сюда. нет у меня идея получше насос поищем прямо тут чего ну автозапчасти крейзи вылез туда и поедем о нет все равно мы вылезли за припасами чего бы там не посмотреть начал ну, ладно. Эй, что там Леон тебя сучил? Ну, это вроде как карта. Как заберем мой байк, надо съездить на кладбище, поглядеть там. Но uh -huh. ну хорошо. Завтра берем препараты, отвозим Такер, получаем награду за Леона, а там пора на север двигать. Ха. а ты думаешь, на севере лучше? Неважно. Все равно будет лучше, если мы отсюда свалим. Погоди, там впереди не проехать! Осторожно! Я такое уже видел пару дней назад грузовик поперек дороги. Упокоители поставили. Помоги-ка сдвинуть! Не пускайте его туда! Почти на месте. Приезжаем к старому блокпосту Неро. Уже почти. Черт, это серьезно. Дай-ка дробовик, я пойду вперед. Да уж, не слабо они здесь и копались. Ну и много им это дало. А мне так лучше в гробу лежать вместе с первопроходцами. Ну да. Но ты глянь, какие же все-таки тупорылые. Ну о чем думали-то? Мистер Федерал, можно мы тут посидим, пока не придет Орда и не сожрет нас потрохами? Хреново подыхать в такой душегубке. Сюда. Погоди, сколько у тебя молотовых осталось? Слушай, давай на обратном пути. Нет, черта с два. Твою мать, да ты их приманиваешь. Ну вот, пожалуйста. Братан, он уже сдох. Ты мне дробовик сломаешь. А, точно. Опять туда наморился. Ты это о чем об этом лагере беженцы. Ты как туда заберешься, она тебя сразу находит. Что находит? Ты не виноват в ее смерти. Заткнись. Если бы ты сел тот вертолет, ты бы погиб вместе с ней. Только и всего. Я сказал, заткнись. Твою же мать. Трофей. Ладно. Ну, я готов. Есть на байке не проехать. Иди в служебный тоннель. Может получится расчистить дорогу с той стороны. Ладно, только свети тогда в эту сторону. Да. Черт. Ну извини, я не нарошно. Ага. <nouvelles> Ушах уже звенит. Чёрт, фрики! Еще гнездо. Ага, да. Ну и вонь. Сколько там молотовых осталось? О, ты последний взорвал. Есть из чего новых набодяжить? Да, есть. Я сейчас, быстро. Вот так. Давай, погнали. Да, сейчас, секунду. Я подумал насчет того, что ты сказал. Про Север. Я к тому, что тебе надо уехать отсюда. Привести мысли в порядок. Давай утром заберем награду и поедем тогда. Ну вот, братан, другой разговор. Ты хотел фрик-шоу? Черт. Прямо киша. Мысль хреновая. Ты просто гони прямо насквозь. Собери себе на хвост сколько сможешь, а я типа потихонечку зайду следом, найду гараж. Черт. Э, быстренько откопаю там бензонасос, ты меня подхватишь, и мы валим. Еще подстрелить успею парочку. Ты точно на тот цвет хочешь. Я же сказал, не сегодня. Налетай, я Долбаные шакалы. Давайте, валите отсюда, застранцы. не лезьте, и не будет вам проблем. нет надо как-то пробраться в гараж там должен быть бензонасос ну давай побыстрее я видел по дороге как их там называют ну эту хрень которую у ставят сигел а ага, его Не значит где-то тут шасты лаз на крыше Ну, лезь уже! Фух, есть! всегда нужен. Должен же быть тут бензонасос. Бухай, слышишь? Нашел я насос. Выезжаю к шоссе. Дик! Упокоители! Упокоители! Нет-нет-нет! А -а -а! а -а -а! Черт! Упокоители? Ухарь! Ты меня слышишь? Держись, я сейчас буду. Твою мать, упокоители. ухарь Где ты, брат? Я их слышу. Хорошо. <свы> На твоих руках набиты символы мертвых! Символы заблудших! Пошел ты! Вы, суки! Байкер! Ты должен покориться, Байкер! Ведь ты заблудший, но мы поможем! Вот, вот! Мы поможем! Ты не найденный. Покорись! <связь> <Ты потеряй. связь> Покорись! Покорись! Покорись! Я здесь! Отвалить от него ублюдки! Ну твари, подходи! Давай! Заряжаю. Заряжаю. Боже, прикончил. Все. Давай, уходим. О боже! Да твою мать! Ну-ка, вставай! Это сам ну-ка, вставай! пока покоить! А как будто меня ждали! Сука! <паспорщик> как <это>? Как довалились! <паспорщик> так, рука, не смотри! Охренеть бог! Не смотри! <паспорщик> не смотри, говорю! Садись уже! А, черт. здесь, а я пойду осмотрюсь на всякий. Ну вот еще. Я на боковую. Вроде все на своих местах. Чего? А тут окрасть-то ничего. Койка, я по тебе скучал. Вот он, -ка. Я пойду за байком и найду, чем тебя подлечить, справишься? Да. Круто. Ага. Загляну на блокпост Неро. Там должны быть стерильные бинты и боли утоляющие. Не оставляй это мой байк. Да не, не-не-не, я пешком туда метнусь, пока не стемнело. Эй, у меня там патроны есть. Они в ящике у двери. Спасибо. Эй. Ружье оставь. А бухарь. Ну, ладно. Держи. Спасибо. Я без него просто как голый.